Привет, друг! Как твои дела? Пиши в комментариях, и мой личный секретарь возможно опубликует твои комментарии, если они будут в тему. Меня зовут Макс Саныч, и я представляю твоему вниманию свой жизненный путь. В книге собраны все мои ошибки и падения, но несмотря на все, я придерживаюсь своего пути. Это путь воина без страха и мусора в голове. Я как бывшего бенжа моего товарища рекомендую Саню как профессионала в сайтостроении странички ВКонтакте 3.1.6.0.5.8.7.8. В качестве видеоряда смотрим мое фотослайд-шоу на набережной Ив осенью 2017 года. Очень красиво. Желтые тона, синие тона. Съемка производилась с камерой Nikon L820. Ясную солнечную погоду. Очень красиво. Рекомендую. Итак, книга называется «Беседы современной молодежи. Проверена на практике. Лайфхаки для тех, кто держит доску объявлений на просторах интернета». Каждую субботу читай мой новый рассказ. Это моя первая аудиокнига. Каждую субботу. Подписывайся на мой канал. Нужны подписчики, нужны подписчики, нужны подписчики. Нужна монетизация, чтобы... Лучше делать качественные видео-фото-ролики. Вот. Команду можно нанять. corporation Букс Макс Present. Аудиобук. Беседы современной молодежи. Рассказ номер 22. Заходи, не бойся. Выходи, не плачь. Ха-ха-ха-ха-ха. Рассказ перенесет тебя 16-17 декабря 2013 года. Запиши себе спамера. IP 146 074 205. Объяву я удалил. Окей. Твой малой ушел с новой почты, или нет? И в чем причина того, что он хочет уйти? Сегодня пишет заяву. И может с коллективом конченным работать, точнее начальник конченый на одном складе, а на втором рабочий. Его сначала перевели с одного на другой, ну а теперь он вообще решил уволиться. А мне сегодня наконец-то с новой почты пришла весь в том, что мне отказано о приеме на работу. Ну и хрень с ними, радуйся. У меня сосед в доме там 7 лет водителем работает. И то, что он ни хрена мне не смог помочь даже, прикинь. У меня, малой, волится оттуда не может. Пугают штрафами всякой хуйней. Как это? Да вот так. Вот сегодня поехал в отдел Кадров. Меня, наверное, запаковали. Олег Михайлович, это начальник СБ. Он у меня.. При собеседовании спрашивал, почему сохранников грузчики. Я сегодня сделал анализ полученной инфы от тебя и со сопоставив с теми данными, которые я получил. При двух собеседованиях делаю вывод, что там действительно работают закоренелые грузчики, И неудивительно, что твоего брата они не придели. Меня они там быстрее живут. Так же, как и в типографии. Там алкаши, наркоманы, короче, рабочий класс. И там в типографии. Но, примечание. Я проработал в 2016 году на Новой Почте, на Харьковском терминале, около 4 месяцев. Ну, коллектив там, конечно, действительно, как говорят, не без уродов. Но могу сказать, что меня там уважали и кликуха у меня была директор. Кстати, привет, Харьковскому терминалу от директора. Все у меня отлично, все замечательно, супер-пупер. Пользуюсь новой почтой. Рад и счастлив. Всем привет, ребята, я вас понимаю. Вот, короче, ушел я оттуда потому, что здоровье не позволило. Там сквозняки такие же пиздец. Вот. И я ушел по состоянию здоровья, потому каждый месяц на баничном сидел. Ну а насчет денег, тут дальше будут вести встреч. насчет денег тут никакого окидалого не было, штрафы у всех были, как бы, это понятное дело, провинился, получил штраф. Вот, Саня тут что-то такое рассказывает, может когда-то и была такая хуйня, ну не знаю, когда я работал, такой хуйни не было, все было замечательно, платили вовремя, три раза в месяц, еще и премии. Если на переработку остаешься, то э, платили час за два, а под Новый так вообще час за три. хе Отличная школа жизни. хе хе И идти не надо. Ха -ха -ха. Это ты явно подметил. Такие там и есть. Тему туда надо. Ты что, поебал? Ха -ха -ха. А да Тёма там не выживется, придется руки разбить сильно, чтобы удержаться, а здоровье дороже. То я пошутил. Тёма там тем более не удержится с его идеологией. Майнкрафт. Это точно. Мне написали. Добрый день. Мы занимаемся брендингом, дизайном полиграфии, созданием сайтов. Будем рады сотрудничать с вами. Email, info зидиском, может рассмотрим предложение? Может рассмотрим, э, не знаю, на они нам нужны. 17 число. Привет, глянь, что спамер пишет, блядей нам на сайт закинуть, сука. Зайка, инфо, сочи, проститутки, парни, сочи, я удаляю, короче, столько наспамил кто-то на нашем сайте пергу. Итак, друг, ты слышал очередной рассказ номер 22. Заходи, не бойся, выходи, не плачь. В качестве видеоряда ты видел мое личное фотослайд-шоу, сделанное на, на набережной Ив, я ее так называю, на набережная на Гимназийской. Тут красивые берега, где я живу, красивые Ивы, очень красиво. Вот, это мое личное фотослайд-шоу, смотри и наслаждайся. Подписывайся на мой канал, каждую субботу выходит мой новый рассказ. В следующую субботу слушай мой новый рассказ номер 23. Желаю тебе успехов, Макс Вехов! Пока-пока!